Четвертая часть решения задачи D17. Мы определили внешние силы и моменты, которые действуют на наше тело. Вот они. Мы определили, ну, вспомнили точнее, как определять кинематические характеристики при вращении тела вокруг неподвижной оси. Мы применим эти знания чуть позже. Ну и все, что осталось нам, чтобы подставить, значит, наши, использовать наши, что, принцип уравнения из принципа Даламбера, то есть вот эти уравнения, нам надо определить вот эти характеристики, то есть инертные характеристики тела, то есть его массу и моменты инерции относительно оси вращения, то есть m и i, e, в данном случае относительно оси z, ну и, соответственно, x, y. И там нам понадобится еще и центробежная. Это осевые моменты. Нам понадобится еще и центробежная. y там z и ZY. Массу тела, да, я совсем забыл. Мы еще среди кинематических характеристик, конечно же, должны определить радиус центра масс. Он нам не дан. Радиус центра масс. Ну, центр масс системы точек я уже напоминаю как это у нас то есть определение центра масс определение центра масс РЦ. следующим образом значит система точек дана м1 у нее радиус-вектор r1 m 2 у нее радиус-вектор значит r2 и так далее и так далее мн радиус-вектор рн для такой системы всегда существует, что точка С, в которую мы можем расположить всю массу тела. Координаты этой точки определяются просто из вот такого. Но вот такой вектор, вот эти числа, каждую массу мы умножаем на каждый радиус-вектор, точнее умножаем на вот этот как бы дополнительный множитель, то есть массу, которая расположена в этом конце этого радиуса вектора и делим на общую массу системы. Но, естественно, это все мы делаем чаще всего, что проекциях, то есть m, i, -E, x, i, -E, и соответственно сумму m, i. -E. Здесь то же самое для y, c, сумма m, i, -E, y, i, -E, сумма m, i, -E, и так далее. То есть это вот у нас то, что понадобится для кинематики, то есть определение радиус-вектора. Кстати говоря, если мы продифференцируем его, мы получим скорость, центра масс, определение радиус вектора центра масс, скорость центра масс и ускорение центра масс, соответственно мы определим. То есть вот это у нас то, что нужно было. Здесь надо, конечно же, добавить еще радиус центра масс этой системы. Ну и после этого определить массу и моменты инерции. Наше тело это конус, цилиндр из которого вырезан конус. То есть вот у нас цилиндр из которого вырезан конус. Все это дело, повторюсь, вот так вот выглядит. Как бы. Это у нас цилиндр. Из него вырезан вот такой вот, вот, такой вот конус. Из него вырезан. В пространстве это как-то так выглядит. Значит, так, ну соображения какие? Здесь у нас, значит, масса тела. Здесь присутствуют два тела. Это что у нас? Значит, сам цилиндр и вырезанный конус. Они составляют наше рассматриваемое тело. Вот это его как бы поверхность. Если бы был сплошной цилиндр, говорю, центр масс располагался бы точно посередине. То есть, этот центр масс цилиндра. Здесь у конуса существует правило. Он расположен чуть ниже. Сразу скажу. Центр масс конуса. И здесь, соответственно, раз мы из этого цилиндра вырезали этот конус, причем вырезали основанием вот туда, значит центр масс сместился, масс, масса осталась больше вот к этой стороне. То есть центр масс сместился вот куда-то сюда. То есть он должен быть меньше, чем ниже, в данном случае по рисунку, чем вот этот центр масс цилиндра не невырезанного. То есть вот такое у нас где-то расположение, точные данные. Я говорю, для радиуса центра масс мы будем вычислять по вот этой формуле. Теперь, каковы же формула для массы цилиндра? Ну, существуют стандартные формулы, конечно. Давайте вот запишем. Я почему-то изображаю, но это уже сугубая инерция. В общем виде давайте просто запишем. Значит, вот у нас цилиндр стоит. Вот у нас площадь основания его. Вот это у нас его высота. Вот это у нас его... Значит, ось Z, давайте центр масс сразу изобразим, это ось X и ось Y. Значит, масса цилиндра будет равна, к чему? Площадь основания умножить на высоту. Ну, или если через... умножить на плотность. Да. Если через радиус, то это что будет? И R квадрат умножить на H. Далее, вот опять-таки, опуская значит, подробности, значит, моменты инерции цилиндра. Вот относительно оси, повторяю, это если проходит через центр масс ИЦ и ИЦЮ. Вот при таком расположении. То есть, эти вот, это по оси цилиндра, это значит перпендикулярной плоскости через центр массы. Относительно вот центральных осей, они будут являться... Главное в данном случае значит, M деленное на 4, где масса, это я говорю, вот эта масса цилиндра. И, соответственно, здесь будет 1 треть H квадрат плюс R квадрат. А относительно центральной оси вертикальной, относительно оси Z, то есть у нас будет тоже известно масса цилиндра умножить на R квадрат пополам. То же самое для конуса у нас. То есть эти данные вы можете посмотреть в любом вот у нас конус. Обратите внимание, что в учебниках чаще всего приводится не относительно центра масс конуса. Вот здесь центр, это центр масс цилиндра, это центр масс конуса. А относительно основания, то есть основания конуса. Это ось Х, ось У, это ось Z. Так вот, Масса конуса будет равна 1 третье, что площади основания умножить на высоту. Это высота цилиндра H. Или, поскольку у нас круговой конус, PR квадрат умножить на H. То есть, три раза меньше массы соответствующего цилиндра. Если не ошибаюсь, это у нас еще Архимед вывел эту формулу. Моменты инерции относительно оси x и y но повторю они проходят не через центр масс, он выше находится на 1 четвертую высоты кстати говоря то есть вот эта разница у нас равна 1 четвертой h вот это вот этот отрезок значит но он равен значит чему 3 массы цилиндра 3 двадцатых и здесь 1 четвертая h квадрат плюс квадрат. А относительно вертикальной оси и ОЗ В данном случае это будет то же самое и относительно ИС. Будет равняться чему? 3 десятых Р квадрат. Вот такие у нас характеристики для составляющих нашей фигуры. Теперь. Как у нас при переносе? То есть, вот, например, оси x и y, если переносятся. Я напоминаю теорему Гюйгенса-Штейнера. То есть, если у нас есть какая-то ось М и ось параллельная ей, но проходящая через центр масс. Эта ось проходит через произвольную точку тела, а это через центр масс. То оказывается, что всегда Центр момент инерции тела при вращении вокруг произвольной оси равен моменту инерции при вращении вокруг такой же, но параллельной оси, проходящей через центр масс плюс, что масса тела умножить на d квадрат, где d это расстояние между этими параллельными осями. Вот используя теорему Гюгенса-Штейнера мы можем перейти вот от этих осей таким же, но проходящим через что? То есть и cx вычислить и и cx. Y, используя вот эту формулу. Это у нас теорема Гюйгенса-Штейнера. Которая связывает Штейнера. Ой. Теорема Гюйгенса-Штейнера. Которая связывает моменты инерции параллельных осей. Теперь... Что касается поворота осей, то есть как связан значит, у нас момент инерции относительно произвольной, то есть вот ось повернута на произвольном углу. Вот эта ось М, она повернута на произвольный угол относительно какой-то базовой системы ИХ, Y, З, относительно которой мы знаем значит, моменты инерции осевые и Y и З, как нам найти ИМ. Это тоже известно... Теорема это будет у нас что и х косинус альфа да здесь у нас направляющие косинусы вот это косинус альфа вот это направляющий угол бета сосиус y и сосиус z направляющий угол гамма значит соответственно Косинус квадрат гамма. И дальше пошло, что минус удвоенные на центробежные. Косинус здесь x, y. Значит, косинус альфа, косинус бета. Минус 2 и y, z, Значит, что? Косинус бета, косинус гамма. Минус 2 и x, z. Значит, что будет? Ну, строго говоря, zx Косинус э, гамма, косинус... Альфа. вот такая у нас известная теорема если у нас x, y и z это главные оси то центробежные равны нулю и x, y, y, z и z, и x равны нулю и соответственно формула упрощается то есть просто вот эти оси на соответственные квадраты косинусов направляющих Вот так вычисляются значит, при произвольном повороте оси. То есть, вот так при параллельном переносе, по теореме Гюгенса-Штейнера. Вот так они вычисляются при произвольном наклоне относительно центральных осей, оси вращения. То есть, вот, тело вращается вокруг этой оси, а мы знаем моменты инерции вокруг вот этих и х, и y и и z. Ну что ж, дальше давайте продолжим в следующем фрагменте.